Хмельного жасмина застывший фонтан Тех толотых деревенских путан, собак полусонных раздраи хоровой, Течение звезд над моей головой, А главное слышно, полвека спустя, Как песни из губ выдувают, грустят запах любви из немыслимых лет, где все есть вопросы, где все есть ответ. Тот запах болотный, холодный густой, В нем призвук табачный и дачный настой. Из кухонь распахнутых людных террас, Где в сварах бесстрастных забыли про нас, Зачем же вся жизнь, весь обвал временной, но нет, не свели, что творилось со мной. Зачем так малола года и года, А так и осталось, как было тогда. Ладно. Зачем сверглось окружило сейчас? Бестой, без тебя, без обнявшихся нас. Зачем этот мир остается ничей, а счастье короче июньских ночей? Кмельно же смина застывший фонтан. То смех, то латынь деревянских путан, Собак полусонных раздрай, хоровой. Течение звезд над моей головой.